Добрый день. Домаша, включайте ваше видео. Добрый день, уважаемые участники. Мы рады э, приветствовать вас на нашей конференции «Образование за границей. Новая реальность». И э, я рада представить вам нашего ведущего, Сулимова Сергея, основателя сервиса выбора образования за границей Book Your Study, а также школ иностранных языков, английского, школы английского языка, English Papa, школы польского языка, польский тата, школы немецкого языка, Deutsche Papa, образовательного центра Лидер и ряда других компаний. Сергей... Закончил четыре высших образования, магистратуру в Университете в Великобритании, учился по стипендии Чивнин, также по стипендии Маски в США, и э, закончил магистратуру по политологии в Москве, и учился по стипендии университета и университета Скорины в Гомеле. То есть э, сможет э, вам рассказать, э, подключайтесь на индивидуальные встречи, и сегодня мы рады приветствовать вас. Сергей? Да, спасибо большое, Маша, за то, что представили меня. Да, сейчас я... Спасибо большое, что меня представили. Действительно, вот мы уже во второй раз проводим эту конференцию. И это большое событие. Я сам учился за границей несколько раз, четыре раза учился, и в Германии еще учился, по проходил. Спасибо за такое хорошее представление. И действительно образование за границей изменило мою жизнь. И многие родители ко мне приходят и хотят тоже дать лучшие стартовые возможности для своих детей, чтобы их дети добились успеха в своей жизни и имели лучшие стартовые возможности для для этого и это понятно и действительно образование это один, один из тех моментов, который дает эти лучшие стартовые возможности и образование за границей поменяло мою жизнь именно благодаря образованию я думаю я начал э, бизнес э, живу жизнью, о которой мечтал и думаю что хорошее образование может дать э, и изменить жизнь другим людям и это как бы моя миссия миссия моей жизни помогать другим получать качественное образование и менять жизнь других людей за счет качественного образования. Вначале я создал образовательную компанию, образовательный центр «Лидер», затем языковые школы, школа английского, школа польского, школа немецкого. Потом же, когда я учился, некоторые специальности да, невозможно получить. Например, я хотел стать пилотом, да, и мне невозможно стать пилотом, профессионалом получил только лицензию пилота любителя если ты учишься в беларуси их не готовят и поэтому испокон из, из веков да люди учились за границей такие например как франциск Карына, петр первый менделеев ломоносов и все эти люди меняли после того как учились за границей меня приносили очень много полезного для своих стран и вот поэтому мы проводим эту конференцию чтобы помочь людям и получить хорошее образование. Многие люди даже не догадываются о тех возможностях, которые несет собой образование, что если ты талантливый студент, в принципе, можешь э, получить стипендию, что это стоит не каких-то, да, есть стереотип, что это стоит каких-то космических денег, и у меня их нет, я не поеду. И вот эти все мифы, да, и призвана рассеять э, и развеять наша конференция, чтобы больше людей знало о том, что такое образование за границей. Я, помимо того, что мы проводим конференции, мы помогаем людям, да, я веду активно Инстаграм, можете подписаться на меня в Инстаграме, Сулимов Инглиш Папа, я сейчас напишу, можно э, вести как бы не только, э, ну, есть много информации про это, но я еще написал книгу для того, чтобы другие люди, да, могли, э, для того, чтобы другие люди могли тоже тоже узнать больше и поехать за границу. Я вот поэтому хочу сейчас вам показать э, свою книгу. И я про это написал книгу. И в книге я рассказываю про как раз таки про то, как поехать, э, как поехать учиться за границу и разбираю конкретные вопросы, да, которые ну, сталкиваются с людьми. Потому что ну, за одну конференцию достаточно сложно. Сложно что-то рассказать, да, показать, А вот, ну, но это тоже возможно, поэтому мы делаем возможности, чтобы наши участники могли после конференции да, задать вопросы спикерам и получить вот эту информацию из первых уст. Конечно, это лучше сделают обладатели платных пакетов, у них там приоритетное право назначать встречи, поэтому вы можете это делать. Но мы как бы решили сделать, дать эту возможность каждому человеку назначить встречи и пообщаться. И вот в книге я как раз рассказываю, вот я написал книгу, вчера для меня книга оказалась сложнее написать, чем я думал, он занял у меня уже полтора года, но вчера мы отдали наверстку и через неделю сможем уже отправлять ее людям, поэтому у вас сейчас есть возможность ее приобрести еще по цене предзаказа со скидкой. То есть эта книга для тех, кто хочет дать ребенку самое лучшее, кто мечтает сам поступить, потому что много талантливых людей ко мне обращаются и в социальных сетях пишут, что хотят получить качественное образование, но не знают как, и я их консультирую, даю им советы, снимаю видео на эту тему. Вот, то есть эта книга для вас, Ну обо мне вы знаете, я сам учился и понял, что образование за границей, это очень доступно. И то есть она, как только, вот я всю выжимку своих знаний, которые знал по обучению за границей, собрал в эту книгу и как бы все, и все собрал воедино. Ну вот содержание, личная образовательная траектория, этап образовательного маршрута и финансирование, да? То есть вообще вкратце я чуть-чуть расскажу. Потому что это обычные вопросы, понятно, что, чтобы понять больше, надо поучаствовать в конференции. И среди, кстати, тех, кто будет участвовать, мы сегодня в конце, и кто кто будет до конца с нами, мы разыграем книгу, он получит книгу, это абсолютно бесплатно. Плюс консультацию разыграем со мной бесплатно. так обычно мы ее продаем. То есть вы ну, сэкономите и реально получите хорошее знание, поэтому рекомендую, там, на 5 часов не отходить от экрана, быть с нами, и слушать выступление. да. Итак, вот вкратце про что книга, и эта книга как раз вот это вот, как называется «Образование за границей. Полное руководство». Это все те вопросы, которые интересуют людей, которые хотят учиться за границей. То есть первый, а один из таких важных вопросов, это личная образовательная траектория. То есть что делать, когда начинать, да, если кратко, то начинаем мы с, как после садика, да, можно и в садике уже начать английский язык, Затем идем на курсы языковые, у нас можно идти в EnglishPapa, на мою школу, можно в другие курсы, на другие курсы идти, мы работаем офлайн, и онлайн сейчас популярность набирает обучение. Если вы хотите, то есть учите английский язык, то есть в мире сейчас нужно знать несколько иностранных языков, как минимум, потому что одного языка уже будет недостаточно. То есть вы учитесь языки, начинаете учить. И сразу уже начинаете, там уже с 7 лет, тут вот будут спикеры из Турции, можно уже отправлять детей в детские лагеря, да, если детям нравится это путешествие, если они самостоятельные, могут родители вместе поехать за границу. то есть дети как бы находятся за границей, они учатся, у них улучшается язык. Дальше, когда ребенок, и вы параллельно, если вот, ну, не переезжаете на, на, на ПМЖ туда, параллельно, ну, учите язык. Проходит время, можно отправить ребенка уже на три месяца, можно на год по программам академических обмена, например, в Америку на год стоит поехать там от 7 тысяч, эта программа тоже спонсируется правительством США, тоже можно поехать на год, поучиться в Америке. Есть стипендии, конечно, можно бесплатно вообще поехать поучиться, а можно поехать за деньги, просто за деньги тогда шансы больше, что вы поедете, это практически, если у вас ну, способности средние, то поедете. То есть средняя школа, затем сразу поступление идет, но если вы пропустили эти этапы, тогда, наверное, надо взять программу подготовки к поступлению год, а если не пропустили, тогда сразу поступление в университет. И так вот вы э, получите это хорошее образование, вот такая личная образовательная траектория, то есть курсы, языковые лагеря школы, да, школы на год, если ограничен бюджет, если позволяют средства, конечно, лучше там отправить школу-пансион, как вы, там, да, которые учились, там, 20, больше 20 премьер-министров Великобритании, они, м -м, они, как бы, с 6 лет, у них традиция аристократов Великобритании существует, да, они с 6 лет отправляют детей в эту школу. То есть вот такие вот э, этапы есть, да, образовательная маршрута. Подробно, как что выбрать, мы рассказываем э, на, в нашей книге, в этой книге. То есть на каждом этапе есть много вопросов, в какую страну поехать. Да? Ну и важный вопрос, конечно, это финансирование учебы. Потому что э, не, не все у нас могут заплатить там, 50 тысяч долларов да, за школу пенсион за год обучения. И поэтому есть много стипендий. Государства дают стипендии, фонды дают стипендии, университеты дают стипендии. Я лично учился и по, по различным стипендиям. Университет мне давал стипендию, когда учился в Москве. И государственные стипендии были смешанные с университетскими, и чисто государственные стипендии, например, это маски и Чивнин. И эти стипендии это не только возможность да, того, что вы поедете, вам за вас оплатят обучение, за вас оплатят проживание. Но это еще возможность попасть в такой элитный клуб. Это первая возможность. Вторая возможность, понятно, что все хотят выиграть стипендию, это как лотерея. И вторая возможность, это больше э, ну, ориентироваться сразу, поступать в университет платно, тут уже в зависимости от бюджета. Если бюджет ограничены, то лучше, конечно, нам подходит Польша, Чехия, потому что там средства... Не так много надо, да, в Чехии, в Польше на проживание, вот следующий спикер будет из Польши, там достаточно 3000 долларов, евро, вот он точно вам расскажет, как у них это на проживание. И следующее, это, ну, Германия, потому что в Германию нужно порядка 10 тысяч евро, ну, уже, чтобы получить спикер. Вот вкратце, еще вы можете, я ссылку опубликую на эту, на эту книгу, вы еще можете, потому что уже совсем... Совсем скоро вы сможете уже получать, ну, мы цену поднимем, поэтому вы можете еще пока приобрести ее со скидкой. И сейчас я буду передавать слово нашему следующему спикеру. Вот у нас уже все больше становится, много людей еще нас смотрит в YouTube. Можете задавать вопросы, если какие-то есть, можете писать. Если вопросов нету, мы передаем слово следующему нашему спикеру. Так сейчас.